Приехал из города Кызу, э, компания Загар. машина отлично, красавец. Как ребята встретили, понравилось вам? Понравилось, очень хорошо, встретили нас. Вы с нами первый раз отлично? Первый раз, все отлично.